В этом видео я постараюсь решить проблему понижения FPS во время стрельбы в CS однако сразу уточню, что большинство способов уже было озвучено на моем канале ранее, и они будут повторяться. И заодно прошу прощения, что пропадал так долго, у меня была уважительная причина. Мне было лень. Но перед началом, как обычно, здоровая, меня зовут Владислав, и в этом видео покажу вам, как стабилизировать FPS во время стрельбы в CSGO. Кстати, я думаю, что вы все уже наслышаны о том, что YouTube могут забанить. Так что всех, желающих продолжить следить за моим творчеством, я приглашаю в свою группу VK по ссылке в описании. Ну а теперь погнали к способам. Ну первым на сегодня способом будет переустановка игры, однако она будет не совсем обычной. Для того, чтобы правильно переустановить игру, для начала нужно открыть мастерскую стима, далее написать сюда Counter-Strike offensive и найти нашу собственную игру. Далее вот в этом правом окошечке... Нужно выбрать ваши подписки и отписаться от всех карт, которые вам не нужны. Например, в моем случае, это вот эта карта, вот это, вот это в принципе мне не понадобится. И всего у меня осталось только три карты. Это делается для того, чтобы при повторной загрузке игры у вас не скачивались эти ненужные карты и не занимали лишнего пространства. Собственно, после того, как мы отписались от всех ненужных карт в мастерской, мы можем спокойно переустанавливать игру. Нажимаем правой кнопкой мыши, управление и удалить игру. Ну и конечно, перед тем как удалять игру, не забудьте сохранить свой конфиг. Если вы не знаете, как это сделать, видео всплыло по подсказке справа сверху, либо все ссылки вы сможете найти в описании. Но ну, а после того, как вы повторно установили игру, ее обязательно нужно запустить для того, чтобы у вас установились все необходимые компоненты для ее стабильной работы. Ну и раз уж мы запустили CSGO, я думаю, заодно можно настроить графику. Для этого нам нужно нажать на эту шестеренку, перейти в настройки видео и далее проследовать за мной. Конечно же, для того, чтобы достичь максимально высокого FPS, нужно будет выбрать разрешение 4 на 3 и самое низкое из доступных. Однако, лично от себя могу порекомендовать, что разрешение 1024 на 7 168 и 1280 на 1024 являются самыми оптимальными. Их использует большое количество игроков и никто на них не жалует. Так что если вы хотите оставить картинку смотрибельной и при этом чтобы повысился ваш FPS, ставьте 4 на 3 и либо это, либо это разрешение на ваш вкус. Далее переходим уже к самим настройкам графики. И тут в принципе все понятно, можете скопировать их как у меня. То есть выключаем первые два параметра, третий включаем. Четвертый, пятый выключаем. Шестой на любителя. Это контраст игроков. Он ест FPS, однако кому-то он жизненно необходим, потому что кто-то просто банально не сможет отличить модельку от стены без этого контраста игроков. Обязательно включаем многоядерную обработку. Даже не думайте ее выключать. Ну, конечно, если у вас не одноядерный процессор, однако я сомневаюсь в этом. Включаем сглаживание 4X MSA, и все остальное выключаем. Стриминг текстур ставим билинейное, точнее, фильтрацию текстур. После чего выходим из игры, нажимаем по ней правой кнопкой мыши, переходим в свойства. И в первой вкладке нам нужно отключить все три галочки. Если вы хотите получить максимально высокий FPS и чтобы он вас не приседал во время стрельбы, вам нужно отключить все три галочки с учетом оверлея Steam. Да, у вас не будет работать Shift-Up абсолютно, он просто будет полностью отключен, однако это действительно поможет вашему процессору снять на него нагрузку. Снять нагрузку на процессор. После чего в описании я оставлю свои параметры запуска, которыми лично я пользуюсь, советую их применить также, однако для себя вам нужно будет подобрать параметры FPS Max. Как это сделать, вы сможете найти ролик по подсказочке справа сверху либо же опять же по ссылочке в описании ну и по желанию можете вписать или не вписывать параметр language english он отвечает за то что игра у вас будет на английском языке поскольку кс под английский оптимизировано чуть чуть лучше далее мы переходим в пункт локальные файлы и нажимаем обзор после чего нам нужно будет перейти в папочку кс go и здесь чуть чуть ниже панорамы и полностью удалить или переименовать папку fonts и videos. это лишь малая часть того что можно удалить из игры однако это самые эффективные способы по повышению FPS. если вы хотите узнать как можно получить максимальный прирост FPS от удаления файлов. Смотрите опять же ролик по ссылочке в описании, либо по подсказочке справа сверху. Нам я рассказал, какие файлы можно полностью удалить из CSGO, чтобы вообще ничего лишнего у вас не было. После чего нам нужно полностью выйти из стима и нажать по нему правой кнопкой мыши. После перейти к расположению файла. После чего у нас открывается вот такое вот оригинальное приложение, у которого нам нужно создать ярлык. И после чего переместить его на рабочий стол Далее спуститься в описание и вставить Параметры запуска для ярлыка Steam Переходим в эту строку, нажимаем Пробел после вот этих вот скобочек И вставляем параметры запуска для Steam После того, как мы их применим И запустим Steam именно через этот релык, он у нас будет выглядеть Следующим образом. Не будет никакого браузера Никаких лишних эффектов, никакого Списка друзей, только список Игр. Больше ничего лишнего Перед каждым запуском CSGO советую использовать Именно этот Steam, потому что он значительно Снижает нагрузку на процессор. Соответственно, процессор сможет быть направлен именно на обработку игры. И это снизит снижение FPS во время стрельбы. Как бы странно, это не звучало. То есть FPS у вас будет держаться более стабильно. Также в описании я ставлю бинт на очистку карт при ходьбе и нажатии на клавишу Shift, чтобы все лишние эффекты, которые отображаются на карте, у вас пропадали по нажатию этих клавиш. А также советую прописать в консоль следующие команды, которые помогут убрать трассера как при стрельбе от первого лица, так и при стрельбе от третьего лица. Но опять же, в который раз я это говорю, Однако об этом стоит знать По подсказочке справа сверху, если она всплывет И не знаю, 4 или 3 раза Можно в ютубе свалить подсказки Или по ссылке в описании вы сможете найти видос про оптимизацию винды Там я рассказал как максимально грамотно оптимизировать винду Чтобы она выдавала максимальный перформанс для FPS. Но в принципе на этом все Обязательно жмякните там чего-нибудь под видео Если оно вам понравилось Всем пока и удачи